И всем привет, и сегодня мы в Брэвэл СТЕРС! Погнали заставка. Всем доброго, и опять вы на канале 3D5, с вами Дионов Кирилл. И да, мы сегодня опять в Бравле. Я не заходил сюда, это... Вообще. Это вот второй раз, как я сюда захожу, второе видео. Так. В магазине у меня подарок. Что же это за подарок? Мэг. Мэг. Новый боец мэг. А вот и подарок. Так. Ну, очки силы. Опять очки силы, да? Да-да. Вчера я также открыл миты. Угу. Бравл Пасса у меня, как обычно, три. И два новых события. Сегодня начнем со, со столкновения. Одиночная Кстати, у меня кто-то в друзьях давать. Боев вместе недавно. Один. Отклонить. Погнали, ребята! Кстати, у меня удвоитель жетонов до сих пор. Так. Так. Yes, yes ребята. Давайте-ка... Елс, yes, yes, ребята, елс! Ура! Плюс 10! Третий ранг на розе! Выходим! Ага! Пять еще один удвоитель он, Два издевается. Так, бойцы Улучшить можно каждого Так, Шелли Даже на два раза Так, Розу Все На этом пока все Давайте Не давайте, просто идем Даже сам за себя все понимаю. Пошел нафиг. А обожаю столкновения. Захваткой сталов нет. иногда даже ненавижу. Такс, давайте. Пошел нафиг, Барли. Барли, если ты Барли, то ты Барли, знай это. Знай это и помни себя. Получи. Четвертый ранг на Розе. Нормально. Rosa, name, У меня уже четвертый Бравл Пас. Да. Четвертый Бравл Пас. Э -э, принцесса Шелли. Новый на шее, как я понял Болл-болл 150 кубков 800 кубков Командные события Командные события 2 2,800 Также Кандидаты дня Победитель дня Создание карт Силовая лига Ты что у нас такой вообще? Особые события 350 этих Дебилов Так Кстати, Клуб Ребята. Короче. Когда у меня будет пятый уровень опыта. Я создам клуб. Кто хочет, присоединяйтесь ко мне. Будем играть вместе в Ну так, Погнали. Эльприма, пошёл нафиг! Пошёл нафиг! Пошёл нафиг. нафиг! А чё так можно было? Я всегда пыл победителем, всегда и буду. Пятый ра. И опять 88 с жетонов. Да вы издеваетесь. Пятый брал пас. И у меня появился кольт. Ура! Привет, кольтишка! Погнали! Будем за кольта сегодня играть. Ать, ху! Какой-то нужен. Ты скотина! А ч так было легко? Хамон! Болей даже не атакует. Так, что так близко, <говорит> <говорит> эм. предположим, <говорит> <говорит> да, это было очень легко. ТОП-1 уже четыре раза, камон! Вы серьезно? стоп у Нормально! Ого! Почти шестой открылся. Погнали? Погнали! Погнали! Я опять забыл взять кольта. Да уж, скоро мой любимый персонаж будет Роза. И лишь потому, что я ее использую уже столько, что можно сдохнуть. Так, просто избиваем ящики. Просто избиваем ящики. Почла нафиг. Мне тут ниты не нужны. Особенно тупые, которые даже Михаила Петровича заспать не могут. Хотя, мне кажется, у него просто не было ульты. Шелли попадают в рай. Камон. Ча? Ча? Ча? Ша? Ша? Это невозможно! Это невозможно! Да ну вас всех в жопу, честное слово! Ладно. Давайте последнюю каточку за кольта, вот Последнюю каточку за кольта. Погнали. У меня уже один гигабайт. 11 минут длится видео, у меня 1 гигабайт на этом видео. Шели попадают в рай. Да-да! Да-да! На Розе все-таки лучше было бы играть. Шели попадают в рай. Офигел, на шели быковать, слышь. На шели не быкуй. Понял, как на шели быковать. Точнее, поняла. Тупая Нита. Шели попадают в рай. Ой, Я дебил. В раю мне не место Нормально. Нормально! Так, где дебил? Ну где этот дебил? О, ящик. Я что-то не понял. Это я что для вас какая-то шутка? А, я не, не шутка. Пошел нафиг! Шелли попадают в рай. Нормально. Так. Ну, неплохо, что я скажу вам. Давайте напоследок, вот, напоследочек. Последний раз. За Шельку. И можно будет прощаться. Это видео уже полтора гига весит. Да, в принципе, можно уже прощаться. Всем пока.